Молчание Егнат. Вас легко испугать, Старлинг. Пока не получается. Лектор сбежал, он вооружен. Он же маньяк убийцы, кто знает, что он сделает? Он силен физически, осторожен, организован, не импульсивен и никогда не остановится. Насвободен убийца. <связь> Держит их по три дня. Потом убивает, стирает кожу и выбрасывает труп. Он чудовище. Настоящий психопат. Таких редко удается взять живее.